Здорово, зрители психфака Немиркин! Надеюсь, у вас замечательный день. Вам интересно узнать, кто находит вас привлекательным не только на основании вашей внешности, но и на основании вашего поведения. Возможно, у вас есть друг, который влюбился в вас. Или, по крайней мере, вы так думаете. Или, возможно, вы замечаете, что люди часто делают комплименты вашей личности, а, возможно, и вашей внешности. Как же определить, что кто-то находит ваше поведение и личность привлекательными? Вот пять признаков того, что люди находят привлекательной вашу личность, а не только внешность. Номер один. После того, как вы немного узнали вас, вы кажетесь им нервным или неловким. Итак, вы общались с кем-то некоторое время, и вдруг в последнее время он стал нервничать и чувствовать себя неловко рядом с вами. Возможно, они начали краснеть от мелочей, которые вы говорите. Они спотыкаются на словах или с трудом встречают ваш взгляд. Это может означать, что у них появились чувства к вам, основанные на вашем совместном общении. Все люди разные. Некоторые могут изо всех сил стараться избавиться от нервов, прежде чем снова заговорить с вами. Поэтому вы можете не всегда это замечать. Другие же могут ничего с этим не поделать. Так вы заметили, что ваш друг вдруг не может встретить ваш взгляд, не покраснев. Возможно, вы им просто нравитесь, мой друг. Вы можете им просто нравиться. Второе. Их отношение и словарный запас внезапно меняются рядом с вами через некоторое время. У вас есть друг, с которым вы в последнее время больше общаетесь. Но вы вдруг заметили, что он начал заметно менять свой словарный запас и манеру поведения только рядом с вами. Это играет роль в том, как другие люди могут подражать тонким жестам и поведению других людей, если они им нравятся, включая изменения выражения лица. Исследователь языка и речи доктор Марина Калашникова из Университета Западного Сиднея рассказала Линдси Бёрнс из ABC Radio Melbourne, что мы будем использовать больше похожих выражений. Например, чтобы звучать более похоже. Она объясняет, что иногда это может происходить быстро во время разговора. Так, вы замечаете, что кто-то бессознательно меняет манеру говорить, потому что он просто в восхищении от вас или просто очень нервничает, находясь рядом с вами. С течением времени они так восхищались вами, что стали подражать вашему поведению и языку, похоже на эффект хамелеона, друзья. Номер три. Они вовлечены в ваши разговоры. Вы недавно разговаривали с кем-нибудь? Заметили ли вы, что они были особенно вовлечены в то, что вы хотели сказать, или они разговаривают по телефону? Они сканируют комнату? Смотрят ли они на что-то другое? Если они не часто взаимодействуют с вами на эмоциональном уровне или даже на любом уровне во время ваших прогулок, то, скорее всего, вы им не нравитесь на эмоциональном уровне. Однако, если они задают последующие вопросы и не отвлекаются от вас, то это еще один хороший признак того, что вы им интересны. Номер 4. Они поддерживают разговор и эмоционально открываются вам. Если вы вовлечены в беседу и слушаете, что вы хотите сказать, то, скорее всего, они захотят продолжить разговор с вами. Пытаются ли они поддержать разговор, задавая вопросы и упоминая интересные моменты? Иногда это может быть трудно сделать. Но если они пытаются продолжить разговор с вами, это хороший признак того, что вы им нравитесь. Это может происходить и в текстовых сообщениях. Это может означать, что они рассказывают случайные вещи о своем дне, интересные комментарии к шоу, которые они смотрят, или даже отправляют смешные мемы. Они будут стараться найти побольше поводов, чтобы поговорить с вами. И как только вы заговорите, они, как правило, приложат немного усилий, чтобы поддержать разговор. Но часто для того, чтобы разговор продолжался, вы тоже должны приложить некоторые усилия. Если вы этого не сделаете, они могут засомневаться, нравятся ли они вам так же, как и вы им. Поэтому дайте им понять, что вам приятно с ними разговаривать. Тогда ваши разговоры могут стать легкими и непринужденными. Может быть, вы станете больше, чем просто друзьями? И номер пять. Они часто делают комплименты вашей личности, чертам характера, юмору и так далее. Человек, о котором вы думаете, не только обладает некоторыми из вышеперечисленных признаков, но вы заметили, что он делает вам искренние комплименты. Не только о вашей внешности, но часто и о вашей личности или, возможно, о вашем юморе. Возможно, они упоминали о том, как им нравится проводить с вами время, или, возможно, они начали флиртовать с вами после того, как узнали вас некоторое время. Это может быть хорошим показателем того, что они влюбились в вас не только на эмоциональном, но и на романтическом уровне. Они узнали вас получше и поняли все то, что делает вас удивительным и уникальным. Они влюбились в вас и теперь, скорее всего, считают вас не только эмоционально, но и физически привлекательным. Вопрос в том, что вы чувствуете по отношению к ним. Витает ли в воздухе романтика? Не стесняйтесь, дайте нам знать в комментариях, какие признаки вы узнали в ком-то из ваших знакомых. Мы надеемся, что вам понравилось это видео.